это фантастика за нас все заплачено это фантастика мы должны знать что мы не тленным серебром и золотом искуплены от всей этой миской и суетной жизни которую нам отцы предали по драгоценную кровью и ксиста как непорочного и чистого агнса предназначенного еще прежде создания мира но явившегося в последние времена для вас